Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Козерог на март 2021 года. Этот прогноз вы можете смотреть по вашему солнечному знаку либо по знаку вашего асцендента. Также хочу обратить ваше внимание на то, что мы будем с вами обсуждать как благоприятные дни и дни, когда стоит начинать какие-то процессы, инициировать перемены, так и неблагоприятные дни. В первую очередь хочу сказать, что в марте месяце все планеты движутся вперед. Нет ни одной ретроградной планеты. И это, безусловно, хороший знак. Это говорит о том, что март будет динамичным месяцем, и март поможет нам как запустить новые проекты и развивать их, так и добавить динамики в те процессы, которые были начаты ранее. 4 числа Марс переходит в Близнецы и будет находиться в нем по 23 апреля. Близнецы — это ваш шестой сектор, до этого Марс находился в вашем пятом секторе. И в январе-феврале 2021 года вы могли много энергии, сил, внимания уделять вашим детям, теме личной жизни, теме хобби. Ваше настроение могло влиять на то, какая у вас работоспособность. Сейчас же Марс переходит в шестой сектор, и это значит, что пришло время решать рутинные вопросы. Это период, когда вы можете заниматься какой-то монотонной работой, она может быть не суперзаметной, но это необходимо решить вот эти вопросы, которые, возможно, давно требовали вашего вмешательства и решения. Шестой сектор отвечает также и за здоровье, поэтому... Возможно, пришло время добавить динамику в этот процесс, пройти обследование, решить какие-то темы по вашему самочувствию. В целом Марс также иногда дает воспалительные процессы, поэтому если у вас есть к этому предрасположенность, то старайтесь быть поаккуратнее в этот период. С 1 по 3 число Венера будет в хорошем аспекте к Урану. И будет затронут ваш третий и пятый сектор. Это очень хорошее время для поездок, для того, чтобы знакомиться. Это хорошее время для приятных встреч. И в целом в этот период вы можете получать удовольствие от общения, от поездок. Могут быть даже спонтанные встречи, либо неожиданные для вас поездки. И, конечно же, соглашайтесь. Это все поможет вам сразу же прочувствовать динамику и характер этого месяца. С 4 по 5 число будет сильно ощущаться соединение Меркурия и Юпитера в вашем секторе финансов. Это хорошее время для решения материальных вопросов, для... Покупки техники, для продажи вещей, которые более для вас не актуальны. Это период, когда вы можете получить интересные предложения по работе. Это хорошее время для того, чтобы с кем-то договориться. И в целом любые темы, которые имеют отношение к материальным ресурсам, к покупкам и продажам, лучше решать на этом аспекте. С 11 по 15 число. Будет активным соединение Солнца, Венеры и Нептуна в вашем третьем доме. В этот период вы можете быть связаны с вашим братом или сестрой. Могут быть какие-то эмоциональные темы, которые будут вас объединять. В целом, соединение Венеры и Нептуна дает положительные эмоции. Это соединение дает возможность радоваться за кого-то как за себя. В этот период вы можете также решать вопросы, связанные с поездками. В целом это не самое лучшее время для того, чтобы бронировать поездки, но вы можете планировать, выбирать либо же непосредственно вот куда-то отправиться в поездку, чтобы эти даты провести отдыхая. 13 числа будет новолуние в рыбах, в вашем третьем доме, и это может говорить о том, что начнется какой-то новый этап в жизни вашего брата или сестры. Это новолуние даст возможность начать что-то новое по теме бумажной, по теме оформление каких-то моментов. Плюс это хороший период для того, чтобы решать вопросы, связанные с автомобилем. Вы можете еще не начать это делать прямо в середине месяца. Новолуние обычно дает то настроение, то желание, тот импульс, который мы будем развивать уже дальше. Поэтому могут возникать только мысли, только первые планы. А реализация их может наступить позже, например, к концу марта. 15 числа Меркурий переходит в Рыбы, в ваш третий сектор, и будет в нем находиться по 4 апреля. Это очень активное время в плане поездок, коммуникации, это очень активное время в плане обучения. В принципе, вот информации вокруг вас будет очень много, возможности общаться будет очень много. Главное, чтобы вы не закрывались от этого общения, чтобы вы не замыкались в себе. К тому же, рыба — это очень интуитивный знак, поэтому, когда Меркурий проходит по знаку рыбы, у нас появляется возможность лучше понимать людей, которые нас окружают. Поэтому... Вы можете обнаружить, что в этот период легче находить подход в общении, легче понимать, что стоит за тем или иным решением каждого человека, с которым вы общаетесь. С 16 по 18 число Солнце и Венера будут в аспекте к Плутону. Это день, когда есть возможность проявить вашу личную харизму, внутреннюю силу. Это день, когда вы можете добиться желаемого в процессе переговоров, общения с каким-то человеком. В целом, это также благоприятный период для решения материальных вопросов, особенно если они имеют отношение к вашему автомобилю, к теме поездок. Это может быть как раз-таки вот этот момент, когда вы будете бронировать тур или обсуждать вот эту тему отдыха, отпуска. В любом случае, опять-таки, нужно обсуждать все. По сути, это вот очень важная тема всего марта. Общаться с разными людьми, слышать разные мнения и быть открытым к этим моментам. В десятых числах марта вы можете ощущать себя загруженными домашними делами, работой, обязанностями. И этих дел может быть очень много, и вы будете ощущать ответственность за то, чтобы решать эти вопросы. Это будет связано с тем, что Марс будет в аспекте к Хирону. И это обычно как раз-таки дает вот это ощущение тотальной загруженности, когда нам нужно э, направлять энергию на разные темы. И главное в этот период не концентрировать свое внимание на чем-то одном. Дайте себе возможность решать параллельно понемногу несколько вопросов 20 числа солнце переходит в знак овен ваш четвертый дом а 21 числа венера переходит в овен и будет находиться в этом знаке по 14 апреля в этот период большой фокус внимания будет на вашей семье на теме недвижимости могут решаться важные вопросы связанные с вашей квартирой домом в этот период вы можете, скажем так, выбирать что-то для дома, либо даже непосредственно выбирать дом. В целом Венера отвечает за то, как выглядит внутреннее пространство, Дома, в котором мы живем, насколько оно нам нравится или не нравится. И в этот период времени вы можете как раз-таки заниматься выбором. 24 числа будет квадрат между Меркурием и Марсом. Это конфликтный день. Это день, когда сложно договориться, лучше не планировать на это время поездки. В целом, в этот день лучше направлять энергию на то, чтобы узнать какую-то информацию, изучить какой-то вопрос. Старайтесь рассчитывать только на себя. С 26 по 29 число будет очень интересное время соединения Солнца, Венеры и Херона в вашем секторе недвижимости. Это даст большую концентрацию энергии как раз-таки на этой теме. Могут решаться семейные вопросы, может решаться тема крупных покупок для дома, обустройства дома, может решаться вопросы взаимоотношений с членами семьи, с родителями. Это время перемирия, это время компромисса, это время, когда есть желание найти общий язык, найти точки соприкосновения. Это хороший период для того, чтобы с кем-то помириться. И в целом, это период, когда вот именно такой настрой на компромисс может помочь решить другие важные вопросы. Тем более, что 28 числа будет полнолуние в весах, а это знак, который непосредственно связан с дипломатией, компромиссным подходом. И с учетом того, что это полнолуние будет тесно связано как раз таки с вот этим соединением Солнца, Венеры и Херона, это говорит о том, что действительно вот мир в отношениях, мир в семье в конце месяца будет для вас очень и очень важным. Плюс эта полнолуние происходит в вашем десятом секторе статуса. Этот сектор отвечает за карьерное продвижение, либо изменения важные изменения в вашей жизни. Полнолуние это возможность увидеть результат вашей работы. Увидите те возможности, к которым вы пришли, которые вы можете уже себе позволить. В целом, это полнолуние может дать вам желание вот, совершить какой-то поступок, поступок, который даст вам возможность прочувствовать, Результат вашей работы за последнее время Это может быть крупная покупка Это может быть желание съездить отдохнуть Это может быть желание приобрести себе украшения В любом случае это какой-то момент Который поможет вам будто бы заякорить э, Вот те усилия, тот важный опыт Который вы приобрели за последние несколько месяцев И наконец 30 числа Меркурий соединится с Нептуном В вашем третьем доме и этот день может дать, скажем, такие запутанные нюансы именно в решении каких-то точных вопросов, связанных с документами, например. Лучше не планировать поездки на этот день. В целом аспект дает обычно лень, расслабление, нежелание концентрироваться на чем-то важном. Поэтому старайтесь действительно дать себе возможность расслабиться в конце месяца и не решайте большое количество задач, чтобы не допустить ошибку. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Также заходите в первый закрепленный комментарий, либо в описании под видео для того, чтобы узнавать важную информацию о консультациях, а также об обучении в моей школе и о датах, старта новых потоков. Будем с вами на связи. Пока-пока!